Добрый вечер, то есть еще день, день, день, день. Обычно, когда выступаешь, всегда уж привык говорить, что добрый вечер. Добрый день, друзья, спасибо большое, что пришли. Я постараюсь, чтобы вам не было скучно. Ждать мы никого не будем. Мы люди простые, военные. Остальные все подойдут потихонечку. Несколько вступительных коротких фраз. Виталий Иванович, добрый день. Рад видеть. Обычно вот осенью мы собираемся, ну, в смысле, когда я выступаю, это около дня ракетных войск и артиллерии, а именно это 19 ноября. Если кто помнит, то этот праздник установили в честь контрнаступления нашей под Сталинградом. А так как сейчас близится 75 лет Великой Отечественной войны, то это вдвойне праздник. Но так традиционно получилось, что этот день стал не только днем, так сказать, ракетчиков и артиллеристов вообще, но и днем ракетных войск стратегического назначения. А я учился в Академии имени Дзержинского, не знаю, почему она так называется, но она была Академией ракетных войск, и э, поэтому всегда мы этот праздник по-особому встречали. Поэтому сегодня, хотя я вот сейчас смотрю, должны быть мои однокашники, и вроде не билеты покупали, пока еще никого нету, но несколько человек подойдут. Так что пока ракетчиков э, буду представлять, я один. Но все-таки традиции должны быть, и я каждый раз в эти дни, начиная с одной и той же песни «Мой дом»,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 По-моему, большие цены на спиртное, но ты бог им судья, вот. Но я к тому клоню что вы меня не только что это самое смущает, вы меня будете радовать, если когда я буду петь, а вы будете спокойно выпивать и так сказать это себя я буду только счастлив, что людям хорошо, потому что я когда спою, я тоже и выпью и и Я вас догоню в этом смысле. Да, но ну, э, еще у нас, вот, э, чтобы потом поменьше говорить, сначала все скажу. Э, наступают очень любопытные дни. Вот буквально через месяц, чуть-чуть не, с небольшим, будет 40 лет с начала похода нашей 40-й отдельной армии в Афганистан. Иногда мы называем это ввод войск в Афганистан, иногда называем афганская война. Вот в декабре будет 40 лет. Поэтому сегодня будет достаточно много афганских песен. Тогда же в декабре, а для меня, кстати, это праздник. Я вывод-вот никогда не праздную, а вот всегда праздную. Потому что вывод для меня это предательство, а вот это попытка сделать благородное честное дело. Но это у каждого свое мнение. И тогда же в декабре, вот скоро, будет 25 лет начала первой чеченской кампании. Это к этому тоже можно по-разному относиться, но я там был и в первую, и во вторую кампанию, и я уверен, что, к сожалению, это было необходимо. К ужасу, но это было необходимо. Без этого обойтись было нельзя. Надо было делать по-другому, но так далее. То есть, короче, сегодня будут и чеченские песни, и афганские песни, и, конечно, будет очень много песен про любовь, потому что, в принципе, это мое сегодняшнее выступление, как и все мои выступления, оно... Имеет один девиз там Война и любовь не бывают случайны Песня называется Девчонки нашего полка Я не о тех, кто ждет нас дома Хоть жизнь их тоже нелегка Грустят под губ аэродрома Девчонки нашего полка в библиотекаршам, связисткам, Официанткам, медсестра, Стоят их коечки как близко, Чтобы шептаться до утра. В палатке гладят и стирают, В палатке думают о нас. Но от любви не умирают, Как мы от выстрелов под час. Захлодит на посадку С гор прилетевший вертолет И медсестра глядит украдкой На телефон и воду пьет Палаточный, откинув полог Выходит молча за порог Как странен взгляд ее, как долог Как темен мир и как жесток Пусть обошлось, никто не ранен на тех горах, где мы лежим. Но долг взгляд ее и странен, и ни по женски не движим. А утром четверо девчонок бегут по взлетной полосе, и подполковник Азаренок кричит им: "Стойте, живы все". Я не отех. Кто ждет нас дома, хоть жизнь их тоже нелегка, Грустят под губ аэродрома девчонки нашего полка. В прошлое выступление... Это зачем? Спасибо. Так я и не знал никогда. Ну вот, в прошлое выступление я начал одну песню петь, я не допел. Потому что немножко выпендрился с аккомпанементом, но, правда, песенка длинная. Она называется «Далее везде». И у нее есть подзаголовок это «Размышления русского офицера о генеральном штабе». В принципе я пытался написать те конфликты в которых ну вот человеку примерно моего возраста который служил в армии приходилось участвовать эти места я знаю не во всех я так сказать участвовал но по крайней мере во всех этих местах был и я хочу сейчас эту песню все-таки допеть до конца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 Прошел в Афгане, впадины и выси, Был в морозилке и в сковороде А дома директива над Ну и затем, как водится везде От Суликов отбился малой кровью Врет, что синяк остался на груди А из генштаба клич на Приднестровье Бендеры, дубасары везде, Потом армяне с айзерами страхи, Сошлись на виноградной борозде. Я их мирил на горном Карабахе, В багу и в Сумгаите и везде. С таджиками и вовсе было худо, Всем без ребро всем кровь на бороде.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 Хотя еще дымились кое-где И я слетал десантом на Балканы На Приштину и далее везде Но тут Чечня не то чтобы восстала Но расхотела горбиться в труде И много наших с дур постреляла И в Грозном, и в Аргунии везде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 Перемены в классе, Идти бы на Киев, далее везде. Но сочинил генштаб другую сказку, Что вилами писалось на воде. Я послан был в окрестности Дамаска, В Мимим, Валепо, далее везде. Изгнал ИГИЛ оттуда, чтобы... Рядом с Россией было на ни черти где, чтобы новый генштаб командовал парадом в Афганистане далее везде. Пусть новый генштаб командует парадом опять в Афгане и опять везде. Песня называется э, "Вторая песня о вечной любви". но ну, первую я довольно часто пел, а вот эту э, многие не знают. Я, кстати, считаю, что вечная любовь бывает. Ей богу, я так это уже в моем возрасте можно понять. Э, но ну, вечно как? Ну, конечно, люди расстаются. Но если помнишь друг другу там и смеешься друг другу, а почему это не вечная любовь? помните это вечная? Сколько счастье, сладкая мука, Жаркие ласки, времени бед. Вечной бывает только разлука, Вечной любви не бывало вовек. Вечной бывает только разлука, Вечной любви не бывало вовек. Остановись! Оглянись от порога Как горяча Она как молода Вечной бывает Только тревога Вечной любви Ты не знал никогда Вечной бывает Только тревога Вечной любви Ты не знал никогда Глупо роптать Поздно плакать от боли, от бесконечности встречи, разлух, вечной бывает только неволя, вечной любви не бывало, мой друг. Ей от тебя было нужно так мало. Остановись, приласкай, погляди, вечной любви на земле. Значит она еще вся впереди, Вечной любви никогда не бывала, Значит она еще вся впереди. Я буду сегодня время от времени возвращаться к теме ракетных войск. Вот это тоже песня как бы про ракетные войска, но начинается она по лошадиному. А по лошадиному, потому что у меня так прошла жизнь, что я много очень занимался с лошадьми. Ну, верховой ездой И не просто ездой, а как бы писал о лошадях, там, это самое. Посетил почти все кавалерийские заставы. Занимался в так называемых ремэскадрованных где обижает лошадей для службы да. вот и... и такая песня которая называется кавалергарды и драгуны а в конце концов она о ракетных войсках и драгуны по По Поводья бросил, порвавшись струны, И вылив жонку на плац-талкан. Прощай маневры, прощай парады, Прощайте глазки из-под платка, Прощай аресты. Прощай награды, дымки шрапнели и свист клинка, не в галопе, ломали шеи, то супостату, а то себе, Не мы гуляли на всю Россию, в царевой зале. Но чернеет треньзель, ржавеет стремя, седло рассохлось, погнут клинок. Ах были люди, ах было время, ах были кони, ах был платок, ушли гусары. Ушли драгуны И все ж ракетный, Закончив бой, Мы варим жонку, Терзаем струны, И ту в платочке Берем с собой, И Мы варим жонку, Терзаем струны, И ту в платочке Берем с собой. Здесь есть люди, которые связались в жизнь с десантными войсками. И я сам, может, не совсем по праву, потому что я говорю так, вроде как ракетчика, потом служил на узле связи генерального штаба под землей а потом вот так получилось что стал журналистом военным но много лет я проходил в тельняшке не спеть песню про тельняшку было неправильно песня называется тельняшка под грузом лет кому не тяжко от рады мало все моя десантная тельняшка уже давно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 На плечи девушки одной Дрожали синие полоски Девчоночих касаясь плеч И поцелуев отголоски Перебивали нашу речь Еще не раз после Афгана Я в ней летел сквозь небеса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 и ту любовь немного жаль. А вот я говорил насчет этой самой лошадиной темы. И однажды мне довелось вместе с кавалерийским полком а у нас такой был иногда этот полк называли полк имени Сергея Бондарчука, потому что его вообще создали для съемок войны и мира фильма. Вот. А потом так и остался полк. И мне нужно было писать про него очерк. И, в общем, я прошел с ними большой-большой марш. Мы за один световой день прошли 100 километров я вас уверяю, это, это очень много там и в полку то не все выдержали вот а еще мы вели каждый рядом с собой так называемую заводную лошадь то есть это вторая лошадь ты ее за поводья держишь и ведешь рядом с собой из этого еще тяжелее вот но а шли, в общем-то из направления это подмосковья алабина к верее но не прямой дорогой, а по всяким там этим самым деревням и селам, чтобы лошади копыта меньше сбывали, сбивали там на асфальте. И избегались вот уцелевшие жители, и дачники там, девчонки, там одна помню бежит, Ой, говорит, уходят, уходят. И я написал после этого песню, которая называется, как ни странно, серые глаза. Эскадро идет пыля, В белой пенитрень Трензеля, собираются девчата, расступаются поля, Собираются девчата, расступаются поля, головные я не ленись, Ну-ка повод, ну-ка рысь. Разберемся на привале, с глаза сошлись, разберемся на привале, с глаза сошлись, синеглазая строга смотрит словно на врага, Целый день с ней торы бары, чтобы вечером в стога. Целый день с ней тары бары, чтобы вечером в стога не небось, все пошло бы в криф и вкось, целовались бы все время спали много бы, но врозь целовались бы все время спали много бы, но врозь А сероглазая вполне подошла бы нраво мне, Отношения прояснили Б за часок наедине, Отношения прояснили в за часок. Заедине. Так что головные не ленись, ну-ка, ну корысь, ну разберемся на привалище мечи, глаза сошлись, разберемся на привалище мечи, глаза сошлись. бы хороший тут. ну я же в одной песне упоминал город шуй для меня это родной город э, хотя родился отнюдь и там я сын военного родился в ком-то гарнизоне проездом в белоруссии там родители почти, почти не жили потом была германия украина вообще черное что было вот, но школу я закончил в городе Шуя, и там были первые э, любови и прочее, прочее. И вот картинка 90-х годов из жизни русской провинции. Девчонки, которых я знал, которые любил, большинство ушли в проститутки. Потому что больше там вообще нечего было делать. Да, но они, многие поступили в там у нас Шуйский пединститут, он стал университетом, да? но жить и учиться было невозможно. И иногда, знаете, что меня вот поражало даже? Не то, что они как-то похудели, девчонки, там, да? а иногда смотришь, а они где-то раз еще учебники перелистывают в свободное отработное время. Продолжаю учиться. Называется «Девчонка из шуйского бара». А почему тогда в 90-е открылось ну, для новых бандитов очень много всяких баров? И вот где были девчонки? Я живу или вижу кошмары, Но в ночи не средь белого дня Та девчонка из шуйского бара Охраняет, как ангел меня. Да по возрасту я ей не пара Между нами любви не на грош И с девчонкой из шуйского бара Я судьбою и только похож Отдаемся почти что за даром Я стихами и тело она Но с девчонкой из шуйского бара Верим в лучшие мы времена Денег нет но осталась гитара Счастья нет, но осталась душа Ах, девчонка из шуйского бара Удивительно, как хороша Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой И к девчонке из шуйского бара Я склоняюсь не небритой щекой Между нами чему-то рыбар. Помолчим или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гидара, Ей сегодня любовь не нужна а в России раздоры свары Голодуха, разруха, разлад И девчонки и шуйского бара Я последний товарищ и брат Я живу или вижу кошмары но в ночи и средь белого дня Проститутка из шуйского бара Охраняет, как ангел, меня. Та девчонка из шуйского бара Осеняет крылами меня. Еще одна песня о женщине, но более известной, иногда спрашивает А про кого ты именно это написал? А называется песня «Звезда электронной эстрады». И я, к сожалению, должен отвечать, что это образ собирательный. Хотя я взял э, основные детали от Анны Вески, была такая певица. Она была в Афганистане тоже, кстати. И, кстати, мало кто знает, что у нее брат был советский офицер. Страшный разгильяй, но служить хотят. И, и от ты Пьехи. Сказать, Это вообще мой, мой друг, и она тоже была в Афганистане. Но больше, конечно, тут похоже на вески. Звезду электронной эстрады Красавицу лет тридцати На точку из Желобада Им выпало перевезти Она... Улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темные магарки, но бархатный комбинезон, запущен движок вертолетом, ревет и вибрирует мир, оглядываются пилоты, как будто она командир величественно и лукаво Певица кивает слегка Вручая им сладкое право Нести ее под облака Отводят смущенные взгляды Взлетают в эфир, говорят Над рощей Меджела-Лабада С бесценной ношей парят Потом начинаются горы Вершины близкие и грозны тревожнее переговоры Которые ей не слышны Как молодые летчики эти Певица подумалась вдруг Здоровались прямо как дети Смущаясь касания рук с улыбкой встала в салоне Прошла каблучками стуча И две несравненных ладони Накрыли двоюных плеча Но не поглянулись пилоты Не вздрогнули, не напряглись И лишь впереди вертолета Какие-то искры Сожглись. С минуту стояла меж кресел Вернулась в салон на скамью Ругая свой жест он из песен И чуткую душу свою На точке простилась надменно Шагнула по лесенке в пыль И гордо ступила в военный Подъехавший автомобиль Пилоты Плечами пожали Проштрафились Чем и когда Ведь даже Что их обстреляли Не знала В салоне звезда Запущен Движок вертолета Реветы Вибрирует мир Летим Как тому пулемету Возь зубы, сказал командир. Кто молодец, я или командир? Вот вы уже за Афган выпили, пожалуйста. Да. Но я сейчас не буду сбиваться да. Так, за мы уже выпили. Хочу спеть одну песню о флоте, потому что помимо еще лошадиных дел, журналистская судьба меня очень сильно сталкивала с флотом доводилось плавать и на надводных или ходить как говорили да, надводных подводных кораблях и прочее а вот сегодня главное, кто нас снимает юрий алексеевич стрефоненков вот и боевой офицер северного флота да. я еще почему его упомянул не просто потому что его люблю и что нас снимает а обычно он уже на второй день выкладывает это в ютубе так что если кто задумает вспомнить что у нас сегодня было это легко взять youtube набрать гнездо глухаря фамилия верстаков ну и дату, вот скажем сегодняшнюю там там все концерты записаны ну, и сегодняшний можно посмотреть я думаю что уже юра завтра должен. а для него как и для советского боевого морского офицера для себя и надеюсь для кого-то из вас Песня о флоте А что такое флот Воспоминаете Флот, последний щит державы, последняя любовь, прощальная ура. Немножко, да? Накануне он мне звонит и говорит, вот эту песню как-то поешь неправильно. И поешь вообще ее редко. Потому что такое. Песня называется девятый. И, и вроде там 4 куплета, говорит, но ты их поешь как-то все разные четыре куплета. Я еле-еле нашел, где она была опубликована, нашел все-таки. Правильный поется полный вариант. Я вам сейчас ее покажу. Юра, я выполняю твое указание. Песня называется, еще раз повторю, девятый. В палатке дощатые нары И восемь хороших парней В палатке играет гитара Девятый играет на ней разведки осталось на сборной Десяток свободных минут разведка вернется не скоро, без боя ее не вернут. О чем же ты думал, девятый, когда о любви ты запел, В разведку уходят ребята, В такую, что как на расстрелу, Все восемь уйдут с темнотою. Все восемь погибнут к утру, А ты про чувство святое К соседке своей по двору. Но слушают песенку все же И даже грустят в тишине. Неужто соседки похожи На этой безмолвной войне? В палатке дощатые нары и восемь хороших парней В палатке играет гитара, Девятый играет на ней. Так, хочу сказать еще раз, что мы люди простые военные, от сахи и стакана, и как мы начали четко, так мы все будем продолжать. Если бы... У нас было записано что в три часа мы так в три часа и сделаем Значит, здесь у нас скоро должен быть антракт перерыв и перекор он будет у меня осталось четыре песни до перерыва а то я просто знаю здесь мои близкие друзья иногда когда вот здесь выступают значит, вот сидит в зале уже бутылку допил то пошел второй час а он еще первое отделение не закончил а курить ты хочется но вот песня, которая, в общем-то, совпадает с названием нашего вечера, это почти ⁇ Война и любовь ⁇ или ⁇ Война и любовь не бывает случайно ⁇ Да, расстал.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 сколько державы Куда не сделай шаг Кровавые следы Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни креста Ни жестяной звезды Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста ни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 насчет того, что буду упоминать о, часто о ракетчиков сегодняшнем, потому что ни один, по-моему, мой не пришел, а обычно их много. Но, раз обещал, то сделаю. У меня есть две песни об Бонифации. Почему Бонифации? Потому что, когда мы учились в академии, ну, были курсантами. Рядом с нами учились офицеры, а были еще ребятишки, которые учились или Совсем после школы, или вот как я, я до этого учился в Московском амбиционном институте, вот, но потом не доучился и ушел в академию. Вот. Но у нас у каждого были прозвища. И в том числе вот парень спортивный такой из моего отделения, у него было кличко Бонифаций. Он играл в футбол, в хоккей, и вообще что-то. У меня первая песня была с припевом «Футболист, хоккеист и балбес». Он действительно был балбес там, учиться вообще не могу. А, вот Ну ему так эта песня нравилась что каждый раз как мы там выпьем я гитару возьмем ну спой про меня песню, ну спой. а мне неудобно футболисты какие-то я решил написать вторую песню про бонифаций вот я его спою хотя все равно из нее балбес получился наш общий друг по кличке банифаци, Пошел служить в ракетные войска Не осуждайте, если вам семнадцать Свалять несложно в жизни дурака Он не хотел командовать и строить на не желал крепить Искал друзей, чтобы было ровно трое. Потом искали, где б ее купить. Но заколет В сражениях картежных Он мог не спать Три ночи и три дня. И мало дев В любви неосторожных Чуть не сгорели От его огня. В РВСР Такая дисциплина Любому впору Ноги протянуть. А в голове то Оленьки, то Нины, Пить или не пить, Ударить или поснуть. А ну, ударь, А много ну вдарь, попробуй, Отматерись машинным языком. Гори огнем, И служба, и учеба, Мы с Бонькой здесь От третьего найдем. Наш общий друг По кличке Бонифаци Пошел служить В ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, Свалять несложно в жизни дурака. Сейчас я споем песню, которая называется «Офицерский романс». У меня вообще очень много песен с, таких, с таким названием и мой большой телевизионный фильм еще по центральному телевидению настоящему советскому по-моему в девяностом году как раз перед распадом страны он вышел огромный он тоже назывался офицерский романс и вот там был лейтмотив это вот именно вот это что любовь Федор я думал что-то мне а, вспомню, вот, но ее на прошлом выступлении пела моя дочка, Машка. И сейчас все спрашивают, а где Маша, где Маша? А Маша сейчас в Африке, в Египте. На полгода контракт заключила, там где-то выступает, песни поет. Вот. Ну, думаю, вряд ли она спать. Но я все-таки решил, хотя она и пела это на, на прошлом, на моем выступлении, она выходила и спела сама, но спела хорошо у меня никаких претензий нету но она обычно так как я эту песню написал до чеченских событий она принципиально поет ее в первом варианте а после чечни у меня был другой вариант и я сейчас хочу спеть именно вот этот второй вариант да? а так как машка нас конечно завтра увидит в Ютубе, то я ей передаю большой привет машка привет ты гигант я тебя люблю шейная глина сестры походных госпиталей перед россией ни в чем не повинны перед разлукой сестру пожили были вчера еще мы офицеры белая сила христа Потерять. Бьет артиллерия в купол церковный, не устоять тебе спас на крови. Воинским чином пред жизнью виновный, спой капитан о последней любви. Были вчера еще мы офицеры, давние раны украдкой лечат.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 Капитан. Ну и последний перед перерывом, который у нас продлится 15 минут примерно. Песня посвящена моему. Лучшему другу Основоположнику вместе с Юрой Кирсаном Афганских песен Игорю Морозову Он сегодня После больницы Говорил, что может быть придет Но видимо не совсем то состояние Называется «Была, не была»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 Пусть девчоночка та стала женщиной старой И костер прогорел, и река заросла Есть у нас на двоих автоматы, гитара И война за окном, и была не была Автоматы, гитара и война за окном и была, не была. Пожелаем вместе Игорю Николаевичу полного здоровья, восстановления, как и всем нам. Все мы уже не такие здоровые, но покурить все равно можно на 15 минут перекур.